Здравствуйте, друзья! Сейчас я покажу вам, как купить матик. Это внутренняя наша монета для проведения транзакций в сети Polygon в кошельке Metamask. Делаем это с помощью обменника, который называется Best Change. Итак, вам только нужно выбрать, какую валюту вы отдаете. То ли это будет с вашей карты банковской, то ли еще с какого-то кошелька. И вы должны получить матик. Обычно, когда вы открываете BestChange, вы видите вот такую таблицу обменных пар. Вот с одной стороны у вас, начиная от биткоина и заканчивая вот наличными. Здесь с этой стороны пара. Тоже, пожалуйста, вот допустим, у меня стоит скиви кошелька, я хочу купить биткоин. Но в данном случае я хочу скиви своего кошелька купить матик. И если я посмотрю внимательно здесь на список пар, то здесь я матика не увижу. Что нужно сделать? Всего-то нужно развернуть полный список. И вот когда я разворачиваю полный список у меня появляются многие-многие другие валюты. Итак, с правой стороны мне нужно найти «Матик». Итак, будем искать его. Вот пойдем с самого верха. Вот, пожалуйста, полигон «Матик». Выбираем эту пару. И в правой стороне у нас выходит список тех обменников, которые производят данный обмен. Что я вижу? Я вижу... 5 500, 5 тысяч, тысяч, и 2241 рубль. Вот за такую цену меняет самая меньшая обменник с киви кошелька. Здесь мне не понадобится верификация банковской карты. Если вы меняете со сбер карты, то там можно будет найти и от тысячи. Но там вас ждет верификация карты. Как вам удобнее делать? Допустим, я выбираю. Вот я выбираю этот обменник. И выходит предупреждение. Обратите внимание на выбор сети. В случае неправильного выбора сети, средства будут утеряны. О чем идет речь? Закрываю это предупреждение, опускаюсь ниже и вижу. Пожалуйста, Минимальный объ... обмен 2240 рублей 99 копеек. На полигон я получу 9,32. Чего? И вот мне нужно выбрать сеть. Я выбираю матик. Вот столько матиков я получу. Что мне нужно сделать дальше? Вставить вот сюда кошелек киеве и вот сюда кошелек полигон я ввожу номер кошелька киви ввожу номер кошелька полигон выбрала сеть матик ввожу свой e-mail и перехожу к оплате я изменила немножко сумму побольше поставила для того чтобы получить минимальное 932 у меня 936 перехожу к оплате перехожу к оплате перехожу на сайт Оплатить. Подтверждаю. Код я ввела. Платеж проводится. Так, платеж проведен. Осталось дождаться мне только своего матика. Вот кошелек, в котором у меня сейчас 99 тысячных матика. Осталось мне дождаться, когда сюда матики придут. Я нажала кнопку, что я оплатила. И жду, когда мне придут матики. Вот я перешла к заявкам и вижу, что заявка моя обработана. Сейчас посмотрим. И вот, пожалуйста, друзья, посмотрите. Пришло мне вот счет матиков. Мне теперь этих матиков хватит для большинства своих переводов. Всех благодарю за внимание. Желаю всем легких обменов.